Да, конечно. Сил, конечно, не хватает. И не, не было ни инструментов, ни понимания того вообще, что с этим. Куда это все деть? Как это все трансформируется? Ну, куда это все деть? Все это навалилось, все это давит, все это сковывает тебя все эмоции, все обиды. Тебе казалось, что тебя все обижают, мне казалось. Меня все что-то не любят. Меня все делают не так. Меня все раздражало. Страх просто сковывал, такой он был сильный страх, что ну я не могла а, владеть вот этой ситуацией уже. И что бы я делала, если бы не, не учителя, а наши наставники? Это просто это все верно, Лена, спасибо. Да, так и было. И действительно, моей единственной мыслью было, а, как выжить, что сделать, как все это перетерпеть, ну, Куда, как, все, как с этим справиться? Вот ну, я всегда верила, верила, что у меня получится. Почему-то мне всегда... Вера, ну, это Вера... Вот Сейчас да? а, наш центр, наш клуб и Александр Георгий Николай Петрович Сяков подарили мне просто новую жизнь. Я помню, вот еще хочется момент сказать, а, если у кого-то есть такие ситуации, ну просто не надо действительно терпеть, а, как вот нас учили раньше, да, а просто... Просто идти, наверное, даже не идти, а уже бежать в наш клуб, потому что здесь такой курс, есть медитация. Вот я вам реально говорю, что он меня спас. Курс медитации – это удивительные волшебные энергии, которые вытащили меня из тупиковых э, ситуаций. Они просто помогли мне, они просто меня выдернули. Вот из этой ямы. Вот. И теперь это лекарство, это просто лекарство, которое мне помогло. Вот эти энергии высокие, чистые. И вот говорю, как есть. Спасибо, благодарю, что вот я дошла до этого центра, мне разрешили до него дойти какие-то высшие силы.